Вот как, ребята, быть сложно пиццеедом. Я пиццу обожаю, а в магазинах она продается, ну, знаете сами, да, какая в магазинах, ее нужно доделывать. Мне захотелось пиццу, думаю, приготовлю. Сделала тесто. Вот. Скалки у меня нет, есть вот такое вот масло. Но я его использую вместо штатива, потому что бутылка неровная и отпечатывает. Я начала пробовать, вот так раскатывать. но ну, смотрите, как отпечатывает, видите. Ну, не очень, неудобно им. Я сделала вот так штатив, чтобы вам показать. А вот это вот детское пюре просто идеально раскатала его. Смотрите. Супер. Осталось чуть чуть-чуть, тогда ровнять, и все будет готово. Отправила Сережу за ингредиентами. Сыр у меня есть. Сыр будет двух видов. Он сейчас привезет помидоры, и привезет мне грибы, я попросила. Значит, у нас пицца будет вот так, одна часть с колбаской, это Ренат любит пепперони, а другая часть грибная. Ну, так разделю. Вот так, находчивость наше все. И еще я купила наконец-то пергаментную бумагу, а то некоторые писали, ты что не можешь пергамент, надо пергамент использовать вместо фольги. Ну не было у меня на тот момент пергамента. Для того, чтобы купить пергамент, нужно перевести, как он здесь называется, и поискать в магазине. Вот, нашла уже с пергаментом. Так, все, тесто почти готово наше. Муку использовала я вот такую, какую-то другую попробовала взять. Она для выпечки, и тут почти в ней все уже есть. Разрыхлитель. Ну, кроме дрожжей, по-моему, только. Ну, вот э, попробовала ее. Вообще, я уже говорила, еще раз повторюсь, что муки здесь очень много. Отделы с мукой, просто такое разнообразие, что потеряться можно. Так. Сейчас я отложу. Купила я еще терку. Это тоже необходимо. Ну, сейчас буду тереть сыр. Сыр у нас вот такой. Мы уже его брали, вкусный сыр. Вот так что будем пробовать, экспериментировать с этой мукой. Если хорошая, то дальше буду брать. А вообще, любая мука, она все равно здесь с каким-то таким клейким привкусом. Вот, что бы ты ни готовила, есть такое ощущение клейковины. У нас нет на нашей муке такого ничего подобного. Судя по всему, вот этот вот клейкий привкус во всех кулинарных блюдах, привкус, который мне не нравится, это есть блютен. Но почему-то у нас в Украине обычная мука, она не вызывала вот такого вот неприятного ощущения. Здесь прям я кушаю там оладушки, блинчики, кексы, хлеб. И вот мы брали хлеб дешевый, мы брали хлеб дорогой, и я везде чувствую вот такое вот ощущение какого-то тяжелого, неприятного клейкого вкуса. Ну, видимо, настало время покупать муку без глютена. Тут ее тоже очень много, но я ни разу не покупала. Нужно попробовать. Все. Ставлю в духовку. Накидала все-все-все. Думала разделю сначала. Нет. Делала все вместе, чтобы она была сочной, чтобы она была такой толстенькой. В общем, хочу кайфануть по полной программе. Насладиться вкусом пиццы. Сочной. Ну, Дети говорят, пицца что квадратная Я никогда не готовила Вот такую пиццу на противне Всегда у меня же дома формы были И на формы круглые пицца будет. Да, будет пицца квадратная Ничего страшного Так, Пока пицца готовится Быстренько покажу, что Сережа купил Был он в Лидли Сегодня А какой сегодня день недели? Четверг, Четверг Очень говорит много людей Это 12 часов дня, странно как-то Купил спаржу. Марку понравилось, и в Лидле самая дешевая цена на нее. Купили вот такой огурец, он гигантский. Это не местный, это привозной. Он дорогой за 300 грамм цена. Но попробуем, может, он вкуснее, потому что огурцы здесь просто отвратительные. Всех есть невозможно. Огурцы капуста, они жуткие, вот как пластик. Не в салатах, не ну капусту только в борщ тушить, все, а так есть как салат. И огурцы невкусные Так, виноград акция была И нектаринку Я думаю, пицца готова Ай, ну смотрите Оно же не должно быть таким горячим Вот да, эти вот ручки пластиковые Это ж ужас какой-то Просто кипяток Ну это не так Вот достаем Все, готово Сейчас остынет, будем разрезать Кто тут причел смотреть И будем кушать Хочу вам показать мой подоконник. Смотрите, я пододвинула журнальный столик, который у нас здесь был. Поставила на него кашпо, И тут так хорошо цвета. Во второй половине дня солнышко разворачивается и светит сюда. А я, кстати, вечером вот так отодвигаю. Ой, сейчас не буду. Отодвигаю этот столик и зашториваю вот этими занавесками и гординой. Все, а утром снова... Ну, Где-то во второй половине дня. Сейчас я... а там гуляют ребята, какие-то футболисты. Ой, красота, ведь, ведь красота. У меня еще на одном кустике тоже начали появляться бутончики маленькие. Вот здесь, мне кажется, почему-то вот этот куст розового цвета Вот, Ну, посмотрим. Мне хотелось бы красного, но какой-то же должен быть красный. Неужели розовый? Ну и колонхой. А колонхой немножко жалко, что оно начало уже отцветать. Цветочки уже начали видите, портиться. Вот такие вот. Ну, я их потихоньку общипываю. Вот. И вот малыш Чуть-чуть перезалила его Так, ребята Пытаюсь куда-то примостить Телефон, нет у меня никаких приспособлений Нужно покупать Так неудобно Вот сейчас поставила на мишку мягкого вас И облокотила к окну Это дубль Третий, наверное, записать видео Поговорить с вами То Ян меня отвлекает, приходит что-то рассказывать То мальчики заняты в дверь Взяли водные пистолеты, пошли обливаться И приходят, постоянно набирают воду То самолет летит И шумно очень Мы сегодня этой ночью вообще с уже не спали Ночь адская была Я сейчас еле-еле держусь ночь как-то полдня нормально было А сейчас меня рубит страшно Я, наверное, сейчас заварю себе зеленый чай Он должен взбодрить Сегодня нас ночью разбудил Ренат. Разбудил от сильной зубной боли. И нас это очень сильно удивило, потому что мы три месяца назад только сделали ему все зубки, полечили. И ничего не должно болеть. Но он так громко кричал, всех будил от этого крика. Но зубная боль, она очень сильная. Мы дали ему... А, кстати, да, я смотрю на этот зуб... Все, он визуально целый, но, видимо, внутри происходят какие-то процессы, которые вот уже дали такой результат печальный. Я быстренько в чат смотрю, ищу там, где писали услуги стоматологам. Услуги стоматолога я искала русскоговорящего, потому что будет проще изъясняться. Мы написали в ту клинику, там, где делали зубы, но нам никто не ответил, даже не просмотрели э, нашу смс, поэтому мы решили как-то, ну и ладно, уже записали на завтра. Это только наш русский врач может записать на завтра. Я Серёже говорю, поехали в ургенцию, он говорит, что это не случай Ургенсии, нас не примут. И не получится ничего, а лечить через государственного врача очень долго, мы Марку лечим зубы и вот нас записывали, я рассказывала, по с мая месяца мы до сих пор лечим, каждый месяц, где-то месяц с хвостиком нам назначают ситу, ну, в общем, так потихоньку продвигаемся, но... Если кто может себе такого позволить, то можно, у Марка там не такие случаи, что прямо требуют быстрого вмешательства, а у Рената вот острая боль, которую надо устранять, ну, в общем завтра поедем Вот, дала ему парацетамол, ничего не помогло, и дали нурофен, и после нурофена стало легче, только нурофен снимает получается эту боль что я вам хотела рассказать? Я вам хотела вообще рассказать за другое. Хотела поделиться с вами своими наблюдениями. Сначала у меня на одну тему было очень много вопросов, сейчас появились ответы, и я хочу рассказать о них вам. Вы знаете, что Испания довольно-таки жаркая страна, и вот когда наступило лето, на улице стало невыносимо жарко, сухой воздух, температура поднималась, были дни, когда было 48 на градуснике, но благо дело сухой воздух, здесь немножко по-другому жара воспринимается, но здесь ты по-другому ее переносишь, тоже тяжело, но немножко не так, когда сильная влага когда сильная влага, это свои ощущения, когда сухой воздух, это другие ощущения. Что меня очень сильно здесь удивило, когда ты заходишь в супермаркет, либо в торговый центр, либо в какие-то общепиты, в надежде, что там будет работать кондиционер, и ты посидишь, немножко передохнешь, освежишься, что-то перекусишь. Заходишь в надежде поймать кайф, а там жарко. Ну, не жарко, а, скажем так, тепло. Причем очень-очень тепло. Не так, как у нас зашел в торговый центр, и там такой холодочек, так на холодильнике нет. Я думаю, странно, что это такое. Мы с Сережей общаемся, Сережа говорит, наверное, экономят. Здесь же тарифы дорогие на все, и, наверное, все-таки экономят. Ну, ладно, пожалуй, это был единственный ответ на это все. Но мы сильно удивились, когда зайдя в такие общепиты, как Бургер Кинг, Макдональдс, мы тоже обнаружили, что там очень жарко. Для нас это было очень удивительно. Мы сначала думали, что кондиционеры отключены. Но потом все-таки нашли кондиционер, который включен, который работает, который дул. Мы подошли, потрогали, работает, функционирует, но дует вообще теплый воздух с него, можете себе представить. Мы недавно узнали такую информацию о том, что в Испании существует... Я не знаю, как по всей, может быть, это не по всей территории Испании, может быть, это только в Мадриде, но в Мадриде это точно так работает, что это касается только общественных заведений, ты не имеешь права выставлять температуру в помещении меньше 26 градусов. Можете себе представить, меньше 26 градусов. Если будет, если тебе надо 26, если ты захочешь поставить 25, это будет уже нарушение этого закона, и тебе выпишут просто огромный штраф. Штрафы здесь высокие, штрафы выписывать здесь очень любят, но, слава богу, это не, не распространяется, я так поняла, на частные жилые квартиры, дома и так далее. Но хотя, может быть, там есть тоже какой-то подвох, не знаю. Но вот, по крайней мере, я теперь нашла ответ на это все. Так я думаю, ну почему, почему они так делают? Неужели ресторан не хочет, чтобы к ним снова и снова возвращались клиенты? Но когда заходишь в один, во второй, везде одинаковая температура, то что-то тут не так. И теперь на это есть ответ. Ну, в принципе, вот это вот все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. До скорой встреч Всем пока-пока. Скоро увидимся. Ха, ребята, оказывается, здесь тоже выключают свет. Вот и пригодилась мне свечка одна. Вот еще маленькие я расставила. Темень. Просто какой-то ужас. Я везде открыла занавески, чтобы максимально свет попадал. Но здесь сейчас тоже темнеть будет уже десятого. Сейчас быстро очень потемнеет, и все. Отключили свет только вот по первому этажу напротив. Видите, у всех темно, высший свет есть, а первый этаж весь темный. А, И еще, как назло, ребят нет моих. Марка, Ринат у нас с ними договоренность, что только закрывается бассейн, на бассейн закрывается в 9 часов вечера, они сразу же приходят домой. Но, ну, видимо, сегодня забылись. Потому что я их даже не вижу. Там детворы много бегают, а я их не вижу. Мам, да. Идем, идем. Хлеб с маслом просит. Все, ребята. Всем спокойной ночи. Пока-пока.